Обучающее видео. ЧС-инфо, ЧС1, ЧС2. правильно сказал? И Вау! Нас это все вообще не интересует. Очень полезная вещь. Ничего сложного. Это не то чтобы слишком важная инфа, потому что мапперы преимущественно дураки. Ой, пожалею, я что сказал, мапперы дураки, ладно. Но я сам маппер, я тоже дурак. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Вуди. И добро пожаловать на обучающее видео по дефрагу, в котором мы разберем с вами ЧС-инфо, что это такое, как его применять, где искать и все такое. Давайте приступим. Значит, изначально ЧС-инфо находится в дефраг-сетап ЧС, ЧС-1, ЧС-2... Здесь все настройки есть. Как бы если в консоли не очень удобно, можно это все делать здесь. Дополнительно можно здесь открывать консоль и что-то менять здесь, что-то менять там. На ваше усмотрение. Но я буду использовать консоль, потому что мы люди, так сказать, старой закалки. Значит, пишем dev.cs1. Нажимаем tab. И нам выводятся все команды, которые нам доступны. Давайте пробежимся сразу по самым основным. Самые основные, которые нас интересуют, это дисплей Type для CS2. Draw обязательно, если выключен, надо включать. Font Color это, соответственно, цвет шрифта. Font Shadow, я вам сейчас покажу, у кого как, это, видимо, зависит от шрифта, у кого как. У меня этот Shadow, нас слишком далеко от цифр, от параметров. И поэтому оно зачастую просто мешается Поэтому я выключаю Тут кому как удобно Font Фон size трансп... Фон значит Соответственно размер шрифта Font transparency это прозрачность То есть если вдруг чего Можно даже сделать прозрачность Очень круто, очень удобно Инфо от 1 до 8 мы пока оставим Label color и label type Значит label это Отображение названия параметра То есть если мы ЧС1 пишем лейбл type А я правильно сказал? Да. Если мы делаем лейбл тап 1, то мы видим, что у нас теперь у каждого параметра есть пояснение, где пичья, успид, там оба и так далее, так далее. <к billion> Поэтому нас, в принципе, для CS2 для CS1 это не интересует. Нас это интересует для CS2. Далее. Еще раз. Ну, в сотк, сат Y. Тут, я думаю, все понятно, можно перемещать в разные стороны, как вам удобно. Далее, смотрим. Значит, что означают номера? Номера означают э, то, что вы можете, во-первых, 8 параметров вывести себе вокруг прицела в случае ЧС-1. И те же 8 параметров можно, ну, разные вывести ЧС-2, которая сбоку вот здесь вот. Номер ЧС отвечает за положение возле прицела. То есть, инфо 1, это самая верхняя. Инфо 1, 40, это у меня градусы. Инфо 2, 56, это оба. Инфо 5, это скорость, она под прицелом. И все, по идее, возле прицела больше особо ничего и не надо. Тут потом, после видео, сами посетите, разберетесь. Далее, ЧС-2. Через 2, собственно, все то же самое Единственное, что э, Label Type 1, потому что здесь Проще, на мой взгляд Когда показано Что-что Как бы что за что отвечает Потому что, наверное, если вы Мельком взглядом тыркаетесь В этот э, угол экрана То, возможно, с первого взгляда Не всегда понятно, что куда смотреть Потому что будет, получаться куча Из цифр, которые постоянно меняются Далее Ну и label color, это изменяет цвет, собственно, параметра То есть, если мы изменим Изменим Если мы изменим label color там зеленый То у нас будет подсвечено зеленый. Тоже очень удобно, такой сепаратор получается цветной Но я оставлю себе по дефолту белым Теперь, где взять эти инфо? Что они, откуда и кого? Пишем инфо, нажимаем tab, нажимаем enter и вау, 324 параметра у нас есть. Нас из них интересует максимум, там, не знаю, 15 или 10. Если зажать Ctrl и колесико крутить, можно крутить консоль быстрее, держу в курсе. Значит, отметим самые важные, которые могут вас заинтересовать и которые вы можете выставить себе куда угодно. А, ну еще не сказал, ЧС-2 обязательно... Ну, не... ЧС-2 <плодисмент> можно вывести в любой угол экрана сделать побольше. Там можно в правый угол, можно в там, левый верхний, правый верхний и так далее. То есть настройки у всех разные. И, скорее всего, это видео, во-первых, для того, чтобы вы сами могли себе настроить это все дело. А во-вторых, чтобы вы как-то немного отошли от использования чужих конфигов и могли себе сами настроить. И выставить себе сами с нуля и посмотреть, как это вообще настраивается, как это выглядит по-новому, по-свежему, можете себе прям красиво сделать. В общем-то, смотрим. Первое — это скорость. Обязательно ставим под прицел или там, ну, возле прицела, в общем-то, рекомендую. Скорость, которая... Слева в, в рамочке Отображается, выключается здесь Speed Meter off, либо DF Draw Speed 0 Далее э, Health, Armor, Armor У нас это все вообще не интересует Дистанция XY вообще не интересует Дистанция Z Очень полезная вещь, объясняю В общем-то дистанция Z, как вы можете видеть У меня дистанция Z вот здесь Минус э, 5, да И, например, я хочу стабильно ловить Обс какой-то рампы вот, например, Г, ага, представим, что там пропасть Ну, потом про оба еще отдельно подробно поговорим Говорим про параметры сейчас В общем-то, я вижу, что дистанция Z Минус 8.81 Все, я запомнил И в следующий раз, когда я там ресетнулся Или там через год я поиграл Я, ну, точнее, через год я прям не вспомню, конечно Но условно, да Выставляем, там пытаемся Можно с, э, плюс с трейфом, Там по -по поровнее выровнять И, в общем-то, таким образом снова этот топ находим Ничего страшного ничего сложного. Так, далее станции, все эти луки нас не интересуют. Скорость по x, по y, по z тоже. Но это прикольно знать, что такое есть и что это можно вывести. Особенно скорость по z может в принципе в некоторых случаях пригодиться. Это все нас не интересует. Тут отдельно градусы можно вывести отдельно левый, отдельно правый, точнее вертикальный, горизонтальный. Комбинированные градусы 40 можно выставить Далее здесь нас тоже в этой группе ничего особо не интересует Здесь у нас идут обы Обы разделены на группы, то есть основные J, G, B Но мы про них опять же поговорим подробнее потом Я рекомендую выставлять самый, так сказать, длинный параметр Это 56, который показывает вообще все обы ну, прямо не все, не все, но, скажем так, подавляющее большинство. Квадовые вот эти Q, это квад. Они вообще почти никогда не пригождаются. Но если вдруг когда-то они появятся на картах, то вы обязательно об этом узнаете. Не стоит это, на это забивать. Тут, значит, какие-то вывод параметров для призрака, для госта. И вот интересный параметр есть гостспид. Если вы его поставите то вы будете видеть... Давайте я сделаю... плюс два... что у меня седьмой, наверное, шестой свободен. 90. И вот если мы... Мы смотрим, такой у нас призрак прыгает. Это особенно полезно, если вы давно карту не играли, но у вас осталась демка, вы ничего не помните, какие скорости, где нужны. Вы можете таким способом отслеживать вашу скорость, которую у вас, и скорость гаста. Таким образом, вы... Как бы знаете, насколько вы ближе Дальше, сколько по скорости конкретно Отстаете, то есть эта информация достаточно Полезная Далее, рил таймы разного рода Рил это нас тоже особо не интересует. Я это все в основном выставляю только для стрима. То есть это у меня существует только для стрима. Для стрима. Также сервер, там mapname, mapname сервер комбо есть. Это тоже все, по, ну, на ваше усмотрение, это не то чтобы слишком важная инфа. Далее, jump speed. Jump axel самые такие интересные. Jump axel показывает, ну, jump speed, понятно, показывает скорость ваших прыжков. Jump axel показывает, насколько был прирост скорости между прыжками. Э, Сейф-позы нас тоже не интересует, Сервер таймы, бла-бла-бла Это тоже нас ничего не интересует Далее, интересный э, джамп-хай Тоже бывает полезно Показывает высоту вашего прыжка И показывает высоту не только прыжка, но и руки джампов Там поднятие э, к, ну клим на плазме то есть, если вы там куда-то климбитесь, вам и вы знаете, что, например, на высоте там 400, вам нужно перестать климбить, чтобы хорошо залететь. И вы просто смотрите, и, собственно, на 400 перестаете плазмить. Такие вот лайфхаки. Далее, значит, самый высокий джамп, самый длинный джамп, нам это особо не нужно. MapName нас не интересует, но дальше особо нас вообще ничего не интересует, потому что дальше такие достаточно непонятные параметры, непонятно, где их как применять, но они есть. Можно даже вывести настройки Какие-то если вы постоянно путаетесь Какой у вас там в G-Sync стоит Чтобы постоянно не вводить Можете их вывести в CS2 Куда-нибудь себе Пусть там снизу висят Будете всегда знать Какие у вас такие эти параметры а, В общем-то вот а, Теперь по выставлению давайте Выставление Значит dfcs 1 Info1 Это самое верхнее положение Info5 Это самое нижнее положение 3, и 4 и 3, да, э, вообще даже не ровно поделено здесь. Э, значит, промежуточные значения, они примерно по часам, если представить, там каждые полтора часа они выставляются. То есть здесь угол, чуть-чуть дальше 2, это будет какой-то, там 3, 4, 5, там 6, 7, 8, вот так вот. То есть получается с одной стороны можно 3 параметра, с другой 4, интересно. Э, да, я прав. Да, я прав, запутался Вот, в общем-то, и все То есть, это, надеюсь, что все понятно Надеюсь, что ничего не пропустил Да, FCS 2 то же самое, только здесь один это самая верхняя, 8 это самая нижняя. нижнее Здесь не просто строчку Соответственно, вот они у меня в угол поставлены, минус 395 Можете куда угодно себе засунуть Сверху, снизу, справа, слева, я не знаю, по центру, снизу как угодно, но по центру снизу я бы не рекомендовал, особенно если у вас стоит какой-нибудь jump speed, у вас просто будет упираться в угол экрана и вы не, не будете видеть все ваши скорости. Вот такие дела, соответственно все, ждите ролик про обы, надеюсь скоро выйдет, всем удачи, всем спасибо, всем пока.